Всем доброго времени суток, дорогие друзья. В прошлом видео по бессмертию в Elder Kings я наткнулся на проблему, что ивент на ритуал бессмертия через легендарного мага не срабатывает, и персонаж почему-то умирает в 100% случаях, несмотря на то, что в файлах игры написано шанс 50%. И даже сейфлот не помогает. И я ошибочно подумал, что это баг. Но мои заботливые зрители подробно расписали мне, что это не баг, а фича, и так и было задумано. И что ивент на бессмертие срабатывает, но не для всех персонажей. Оказывается, каждому персонажу при рождении присваивается некий birth seed, семя рождения. Его можно увидеть, если прописать в консоли Char Info. Естественно, персонажам, созданным в редакторе, он не присваивается, так как, ну, фактически, они в этом мире не рождались и были созданы вами. Можно сказать, богами. Можно сказать, окатошем, повелевающим временем. Так вот, это вот семя рождения влияет на многие вещи в жизни жителей Нирна. На знак рождения, на предрасположенности к определенным навыкам и чертам характера, и этот дождь также влияет на исход ивента на ритуал бессмертия. То есть исход этого ивента определяется не во время самого ивента, а гораздо раньше, во время рождения вашего персонажа. То есть сохраняться и загружаться нет смысла. Если у вас один раз за одного персонажа не получилось, то вы хоть сто раз пробуйте ни разу не получится. А если должно получиться, то получится с первого раза. На самом деле тут разработчики ничего не сломали, а как раз таки наоборот, защитили от сейв Ну вот, я надеюсь все понятно и правильно объяснил. Мог конечно где-то ошибиться, но вот самая главная мысль была, надеюсь, передана точно. Вот оно как. Спасибо всем, кто объяснил мне, как это работает. И спонсорам спасибо, что-то редко я их стал благодарить. Всем удачи и пока-пока.